Камера криво стоит. Или нормально? Стоп, здесь просто, блядь. Рожать на нем можно. Все, кто хочет родить, забеременеть, Все на стол. Ой, грязь какая. Так, и куда мне этого кузнечика? Давай так. Близко. На сосок. <связь> ну вот так, чуть-чуть его зацепи и. Да. давай. Не вереночку, а ты чуть-чуть. <звёзд> не, не не я ее раньше взял. Ну, я вот так буду, короче. Так, не-не-не, войну локалек. -во <звёзд> Тогда положи вот так вот хотя бы. И не трогая. Вот так. <звёзд> я, знаешь, что сделал? А. Я на ну, 2 часа ночи встал. Сташа <свёзд> блины, запилы все <свёзд> его вортом. Ну ладно. Начинаем? Давай, как. Дальше два слышка. Это передача «Пока все дома», понимаешь? Мы сейчас будем делать квартиры из конфеточек. А что у нас за тема сегодня? А давай про парта поговорим, про которую ранее не говорили. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин. Друзья, не забываем сразу же ставить «А». Давай продолжим. Продолжай. Да давай заново. Ну, ну, продолжай уже. ну по Поставьте лайки, колокольчики и не забудьте писать э, комментарии. Мы все видим, мы с вами общаемся в комментариях и все об этом прекрасно знают. Друзья, да, самое главное, знаете, когда э, есть у нас такие там, какие-то тоже блогеры, э, которые записывают видео там с десятых, с двадцатых дублей, подготавливают себе там речь, текст. Мы просто все дублеры, говорим, дублеры. дублеры, суфлеры, тренажеры, да, а мы говорим вот сразу же с первого раза, вот то, что знаем, то, что видим, то и говорим, ни к чему никогда не подготавливаемся. Да, друзья, сегодня хочется поговорить о апартаментных комплексах, такие как Манхэттен, да, у нас на Советской, это самый-самый центр, такой комплекс, как Рановский парк. Да, на Светлане. И знаете что? А Манхэтта находится прямо напротив мира. Локация одна. Ну, она этажа. она не, не напротив, там улица советская. Но советская ну на советской, ну ты перешел через. Ну, там, 5 минут, ну, как да вот там... да, да, 2 минуты. минуты пешком. Да, полторы минуты. Полторы минуты пешком, да, да, да. Самое интересное, что а, там реально сдается. То есть, а, элементарно, мы вчера были. А, на комплексе с покупателем хотели посмотреть апартаменты знаете что нам его не показали почему не показали заполняемый сто процентов сто рановский парк на сегодняшний день заполняемый сто процентов да Все. Да, там также проходят ипотеки, там также можно приобрести, а, но ну, понятно, что это м, как апарт-отель, да, то есть это м, с каким-то крупным отелем, типа вот как Волна, Фрега, там тот же Адажа, ну, наверное, как-то сложно сравнивать, но тем не менее, а, находится в хорошей локации и действительно сдается, Иван, продолжай мысль. Надо съездить туда. Надо съездить. Да, поехали, посмотрим. Да, а, а, Если посмотреть, вот что у нас, смотрите, друзья, а, такие комплексы, как вот подведем, да, напротив Манхэттена, на да, там уже все сидят, как э, курочки, грубо говоря, там на своих яичках, яичках как на сетке, да. А, то есть вот эта ниша, она все заполнилась. Кто в свое время успел туда зайти, тот зашел. А, значит, нам нужно рассматривать. Э, Остальной, так скажем, какой-то рынок э, есть у нас. Но нам, в первую очередь, нам нужны комплексы, которые будут приносить нам доходность в первую очередь. И, да, э, здесь... Да, здесь вообще какая история у нас в Сочи? Когда ты покупаешь в Сочи... Ты уже не ошибся, то есть ты уже сделал правильно. А дальше друг мой, который вот смотрит это видео, выбирай локацию, потому что локация а, имеет огромное значение, да, потому что, а, ну так, если по-честному, а, вот... Центр Сочи сдается? Сдается. Центр Адлера сдается? Сдается. Поляна? Сдается. Если, допустим, мы э, уходим куда-нибудь подальше, вот за Дагомыз, туда, вот, в сторону Ло, там вот это там нас, уже вот, Бердян, у нас Бердянка, у нас Но там много, много поселков. А, вот там э, заработок, так скажем, в сезон. Да, в Варданэ, там есть морской квартал, хороший, кстати, объект классные. Ну, он сезонный, да. А, кстати, в Лазарском, ну мало мало сдается, поэтому первую очередь, что мы делаем, это смотрим локацию, да, и опять же, вот эти объекты, как Манхэттен, Рановский парк, они берут за счет локации, и они не могут не сдаваться. И там же у нас и Метрополь, квартирничек, да, там же у нас, что там, Покровский парк, парк у нас. да, да, да. Все там сдается. И... Вообще, плюс-минус во всей этой локации, даже если рассмотреть чуть дальше в сторону Адлера, очень при... советую присмотреться к хорошему, готовому с данному комплексу как. Э, Мане, э, Мане. Да. Ну, хороший комплекс. Можно да, Мане Ман... посмотреть. Да, у Мане, знаете как? он находится, так скажем, в какой-то золотой середине, то есть он как бы... Между Адлером и Сочи. Между Адлером и Сочи, да, у тебя и ЖД рядом, у тебя аэропорт, аэропорт рядом, у тебя пляж рядом. И знаете что, мы, мы же снимали ролик про Мане, да, то есть я сам лично там пожил, то есть мы вот сходили, покушали, походили, то есть это пощупали. Но я могу сказать, что это премиалка. И даже сейчас, вот даже сейчас вне сезон, у нас, вот, ну что у нас сейчас апрель, там сдается порядка тысяч рублей за сутки. Один номер. Стандартный двухместный. Да, друзья, там... вы не забывайте, что у нас. И там мы, кстати, заполняем, все хорошо. Да, да, да. да. А да. он раскачивается. Как только сейчас запустится волна, вот вся вот эта территория волны, Мане стрельнет вообще в разы. Когда запустится фрегат, когда у нас вот сдастся буквально так скажем, уже на подходе э, Винком, Марина э, Гарден, да, где именно только первый корпус, где будет гостиничный комплекс. Все это под сдачу, друзья, посмотрите, у нас на сегодняшний день, у нас уже заполняемость брони везде по августу идут. Людям все, куда люди? Думаете, поедут в Крым? Да никто в Крым не поедет, все поедут сюда в Сочи. Да посмотри пробки, какие народы битком. Да, все едут. А Адлер это вообще какой-то ужас сколько можно рассмотреть давайте так можно рассмотреть в ипотеку в ценовом бюджете где-то до 13 миллионов рублей центр сочи да можно как правильно я сказал это вот манхэттен или рановский парк один застройщик да классные объекты нет денег пойдемте в ипотеку пожалуйста за банковские средства можно приобрести но на сегодняшний день даже если вы прилетите в сочи и захотите посмотреть своими глазами как выглядит любой из этих номеров мы не сможем зайти, потому что они все заняты, они но все покал... сдаются. Да, перебил. Показать сможем, Понятно, что фото, видео, да, что да, отель, да, да у нас есть материалы. Но там действительно сдается. И даже вот на советской, я не помню, как это апарт-отель называется, <связано> честно, не... Там, в общем, лестница, чтобы вы понимали, она как пожарная, она прям с торца здания, поднимаешься. Там вот эти маленькие апартики, там 13-14 метров, они вот. Сколько там ну, порядка 8 миллионов стоит. Слушайте, ну даже вот там сдается, да, все э, у нас вытягивают за счет локации. Потому что локация ну блин, жир не ну, центр. Ну, давай, знаешь, как э, я считаю, что далеко не маленькая цена, я не буду там э, другого называть, тот же пар Горького сдается, весь сдается. Пар горько, вот это. Цены вообще э, цены на него, как бы далеко не маленькие. А видовых характеристик нет практически от слова совсем нет, ну просто никаких да. есть даже номера где вообще без окон просто фальш окно стоит сдается битком все заполняемость сто процентов там сегодня. знаете что в этом в парке Горького э, там были апартаменты в цоколе ну как это минус первый этаж или нулевой я не знаю ну в общем цоколь и они там без окон без дверей э, продавались они давно уже проданы, летом они продавали, что-то, по-моему, 6, 6500, 7, ну, в общем, до 7 миллионов рублей. И над ними там нет-нет досмеялись. И что могу сказать? Там, блин, реально сдается То есть, у них э, стоимость за сутки чуть поменьше, и народа битком. И никого тут не выгнать. Вот даже элементарно такая штука. Какая-то вот, какой-то вот просто обычный апарт-отель, парк Борькова, Соколь, и там сдается все значит, локация. Да, друзья, э, если у вас есть желание рассмотреть, предлагаю вам, э, давайте Рановский парк рассмотрим, мы сделаем седьмую, поедем, сейчас у нас солнышко восстановится, э, поедем, сделаем видеообзор всего этого комплекса, покажем вам локацию. Хочу сказать, локация это э, Светлана. Сам комплекс достаточно как бы большой, из нескольких корпусов, ну, такая большая территория э, с ресторанами, там, со всем наполнением. Вот вам готовое решение, которое можно приобрести сразу же сдавать по такому бюджету. То есть мы самое главное рассматриваем с вами цену входа. Чтобы... А в этой локации сдается все. Вот, ну абсолютно все. Да у нас в Сочи все сдается. У нас даже в Лазаревском Да, Друзья, однозначно те, кто присматривает себе аренду, в Сочи, ну, во-первых, вы правильно делаете, смотреть нужно сейчас только в Сочи, потому что понятно, курортный город, это, так скажем, наша южная ст столица, да, Горнолыжка есть, все есть, да вы все так прекрасно знаете, и хочешь не хочешь, а Сочи, он с каждым годом все больше и больше, он наполняется, мы это видим, мы это ощущаем, мы это, мы это не знаю, видим каждый день, и в будни, и не в будние. поэтому город уже сейчас переполнен, да, сезона еще нет. Вот всегда говорили то, что самый провальный месяц в году, да, в Сочи, это апрель. Я бы так не сказал. Все, уже ушло то время, когда апрель был провальным. Сейчас уже все битком, людей много, они все едут со своими сумками, со своими чемоданами стоят. Да, ну то есть жизнь здесь, здесь есть. И элементарно ты это видишь а, по пробкам, да, ну пробки есть, их не может не быть. Видно, какое количество, какое <coughs> скопление людей там. И на надежные в общем, везде куда-то не сунешься, везде достаточно количество людей. Поэтому, друзья, если мысли есть, звоните, пишите. Еще... Ранее говорили, да, что Сочи ЕДВ всегда для вас делает самые лучшие условия, то есть те условия, которые никто в этом городе дать не может. И даже у застройщика, даже если мы какой то там, не знаю, федеральную стройку берем, и там у нас есть хорошие позиции, которые висят именно на Сочи ЕДВ. По согласованным классным ценам именно для вас. Да, а еще, друзья, чуть-чуть дополню. Знаете, очень хороший, я считаю, что прям достойный вариант. Это космос, который новый возросся. Космос Юрич, а, новый возвелся с самого нуля, да, была стройка, они запускаются уже в этот сезон, находятся прямо возле железнодорожного вокзала Адлера и те же до вокзала Адлера до комплекса Космос ровно, наверное, 30 секунд, минута, да. Вот вы сами представьте, вы приобретаете себе номер готовый сразу же уже а, с наполнением. Это первая береговая линия, от ЖД вокзала люди, которые приезжают, там челноки вот эти со своими сумками отдыхающими, заселиться им в хорошем комплексе, где будет там наполняемость ресторан, бассейнчики, первая береговая линия, ЖД пути, транспортные развязки, автобусы, магазины, Отлично. все в шаговой доступности, да, а вот им... Вот, с электрички вышли и буквально там, ну, через минуту они уже заселяются. Очень удобно, э, по крайней мере, можно рассмотреть в ипотеку. Есть интересный вариант. Ну, пока, ну, пока еще нельзя, но чуть позже можно будет. Ну, в теории, это можно? Да, можно. Можно, можно. можно. Да, друзья, всем спасибо за внимание. Пока. Пока.